Зеленые эксплуатируемые кровли – архитектурный тренд, который с каждым годом становится все популярнее. Людей привлекает эстетика таких зданий, а также возможность устроить зону отдыха прямо на крыше. Отапливать и кондиционировать такой дом гораздо проще и дешевле. В то же время создать плоскую кровлю легко. Мы находимся на крыше частного жилого дома, которое скоро уже станет настоящей зоной отдыха с живым декоративным газоном. Долговечная эксплуатация данной крыши обеспечивается правильной работой почвенного слоя зелеными насаждениями. А с учетом того, что мы собираемся выращивать здесь не рис, а настоящий живой газон, Важно не допустить превращения крыши в болото, и в этом нам поможет профилированная мембрана «Плантер Гео». «Плантер Гео» представляет собой прочное химические и биологически стойкое полотно с шипами высотой 8 мм и с геотекстилем. Жильцы могут не волноваться за дальнейшую эксплуатацию своего коттеджа. Поверх этих выступов прикреплен слой высококачественного геотекстиля. Именно он будет фильтровать воду и предотвращать попадание частиц грунта в водосток еще один важный параметр прочность плантера она составляет 350 килопаскаль на сжатие что равно воздействию 35 тонн на 1 квадратный метр и прочность на разрыв более 400 ньютон поэтому повредить мембрану практически невозможно что гарантирует защиту гидроизоляционного слоя на этой крыше мы используем систему ТН кровля гримпир все слои включая мембрану уже смонтированы приступаем к монтажу верхнего слоя для изоляции крыши нам потребуется профилированная мембрана Planter Гео, самоклеющаяся битумная лента, двухсторонняя клейкая лента из полипропилена, геотекстиль с удельным весом 300 граммов на квадратный метр, галька, субстрат для газона, газон рулонный, бордюрная лента для оформления кромки газона. Инструмент используем самый простой. Пробник для проверки качества сварного шва, рулетка, нож, лопата, грабли. Работы по гидроизоляции кровли ПВХ-мембраны «Лоджик мы уже завершили. Герметичность абсолютная. Проверено. Поверх ПВХ-мембраны укладываем геотекстиль с заведением на вертикаль на высоту укладки газона. Швы геотекстиля рекомендуется проклеить двусторонней полипропиленовой лентой. Приступаем к укладке защитно-дренажного слоя из «Плантер Укладка мембраны производится геотекстилем вверх. Скрепление полотен производится за счет укладки мембраны шип в шип. Важно помнить, что продольный и поперечный нахлёст должен составлять не менее четырех выступов. Швы между полотнами «Плантер» проклеиваем самоклеющейся лентой «Плантер Бенд» для герметизации стыков. Распределяем субстрат по поверхности крыши ровным слоем. В нашем случае толщина субстрата составила около 10 сантиметров. Сделаем отсыпку периметра примыканий галькой. Для разделения ее с грунтом используем бордюрную ленту. Воронку защищаем геотекстилем, а зону вокруг нее отсыпаем галькой. Заключительным этапом является укладка рулонного газона. Укладку ведем согласно рекомендациям производителя. Устройство такой крыши не требует особых знаний и усилий. Монтаж крыши площадью 100 квадратных метров занял у нас всего один день. Участок всего 10 соток, дом 130 метров по первому этажу. Крыша 100 метров, в связи с чем почти всю площадь занимаемую дому мы себе вернули Работы здесь не требует высокой квалификации Единственное, надо уделить внимание качеству сваривания швов и мембраны а Площадь кровли на самом деле на 30-40% меньше, чем скатной кровли Поэтому мы экономим и на материалах, и на работах. Слив организован внутрь коровли. Вся вода уходит, и мы, опять же, экономим на добыче воды, потому что мы используем дождевую воду повторно. Изначально планировалось там загорать и купаться. Конструкция рассчитана на установку там джакузи. В связи с чем, там можно вести весьма приятный пассивный отдых. Это не только экономия пространства, но и экономия денег.